Всем привет, я Лерка Скевич. вдохновленная, окрыленная вашими комментариями под последним видео, где я отвечаю на ваши вопросы. Ой, столько приятного, и знаете, такая большая какая-то мотивация снять для вас что-то еще, несмотря на то, что за окном полный эпокалипсис происходит. Я говорю сейчас конкретно о погоде, потому что она отвратительнейшая. Я, уже не было много-много дней, но неважно. Сегодня у нас такой интересный план до колен. И я хочу снять максимально простые разборы песен ЛСП, конкретно «Лучше, чем интернет», Бэйби и Холостяк, потому что все мы знаем, что я люблю группу ЛСП, все знают, что у меня много на нее каверов, и многие из вас просили как раз-таки разборы на эти песни, и если вы захотите увидеть разборы на другие песни, вы можете оставить название песни в комментариях, конечно же, из тех, что я играла. Сразу хочу сказать, чтобы предотвратить волну какого-то негатива, который, скорее всего, в любом случае будет. Я не профессионально играю, и я никогда не играла профессионально. Все, что я умею делать, это... Как-то, блин, усвоилась во мне С прошествием какого-то времени Я буду вам показывать аккорды Помечать здесь Какие аккорды будут в песне Мавр, ну уйди отсюда Ну не здесь Ой, Кот, меня просто вот тут вот Постараюсь приближать перебор Я просто играю все интуитивно И это чаще всего... Я никогда не задумывалась насчет того, какие я струны перебираю, я просто постараюсь вам приблизить этот момент картинки, чтобы вы как-то сами уловили. Но мне кажется, что как только вы будете тренироваться, то сами поймете, как и куда ваши пальцы должны и хотят идти. А что касается здесь, все просто. Я постоянно играю на а, М, Ц, Г, Д, Е, МЕ, Ж, Б, З, Все очень просто, давайте начнем с первой песни Она называется mm, How I look like here Она называется Лучше, чем интернет Одна из моих самых любимых песен группы ЛСП И она играется без каподастра Остальные мы будем играть с У нее всего лишь четыре аккорда Или 5, сейчас узнаем Которые повторяются по кругу Вне зависимости от того куплета Это будет у нас или припев И это аккорды АМ М С, и. E. И вы поймете, что даже другие песни играются на эти же аккорды. Просто меняется каподастр. Начнем. Идет такой перебор. Аккорды будут в том же порядке, что я вам и показала, рассказала. И все происходит таким образом. С утра до ночи ты ему контакт, но пишет лишь очередной долбоеб. Он хочет поймать тебя просто так, ему совсем плевать на сердце твое, туплю вы найти уже сутки без сна. А ты ответишь почему-то лишь мне, и чтобы поближе тебя узнать остался только нужный комплимент. И тут у нас идет перебой, уже бой.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 И, собственно, этот же бой продолжается на протяжении всей песни. И Бридж играется просто летели минуты. Как-то полины пух сгорали так же быстро. Нам было очень круто в но пожелтели листья. Ты нашла себе папочку того самого долбоеба. на тачке приловы сказала, что я лапочка, но очень хочется стабильности тебе. На второй лучше, чем интернет. Лучше, чем интернет. Ожгреваем интернет. Вверх, вниз, вниз, вверх, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Фух. Для меня это просто огромные испытания именно с боем, потому что у меня бой везде одинаковый. Либо... Либо... двигаются, как они чувствуются, потому что я же и пою, и играю одновременно. И они как-то вместе синхронизируются и делают то, что им надо. Надеюсь, все было понятно. Повторите еще раз вместе со мной. Так, я думаю, информацию усвоиться вашими руками лучше. И попробуйте, ну, знаете, наиграть под мой голос. Такое тоже бывает, что вот ты играешь с кем-то, а потом начинаешь петь, и тогда это все тоже синхронизируется. Такой небольшой лавхак от меня. Не знаю, надеюсь, он подействует. Следующая песня у нас будет м -м, «Baby». Мы ставим капедастр на третий ладочек. Стараемся поставить капедастр на третий лад. И тут у нас та же самая система. Немножечко просто меняются аккорды. То есть у нас есть АМ, С, Ф идет, на баре и Е. E. А что я сказала? Я сказала холостяк или я сказала бэйб? А холостяк и бейби вроде бы на одни аккорды играются. Песня холостяк. Вы, надеюсь, видели каверы мой с Димой Ермузевичем. Если нет, перейдите по ссылке в описании и посмотрите. Аккорды АМ С на баре и Е. И играются они так. Смотрите сюда, а потом сюда. У тебя две дочки, на тебя похожи. Лиза и Настенька, у меня две тоже. Виза и мастерка, вижу эту куклу фантастика, красивая и не из пластика. Беру эту Барби в момент За пару монет, как грёбаный абонемент Спортивная гимнастика Вверх-вниз Нет ничего важнее для холостяка Бой пей все что я умею И тут у нас идет бой Хала-холостяк, Наверное, можете услышать, что тут один аккорд, допустим, не играет целую строчку, да, он меня тан тан тан тан Это такой рисунок песни, скажем так, назовем его нашим непрофессиональным языком. Я надеюсь, вам понятно, надеюсь, вам помогают эти штуки. Блин, я какая-то честная, бесполезная на самом деле, но это максимум того, что я вам могу показать. И давайте, наверное, попытаемся больше разобрать перебор как-нибудь. Я беру последнюю струну сверху и снизу, делаю так. Как-то так. С песней «Холостяк» мы закончили и плавно переходим на песню «Бэйби», у которой такие же аккорды. Каппедастер на том же ладу, вроде как, я могу ошибаться, я всегда забываю и просто в процессе уже соображаю. И аккорды у нас, сейчас я вспомню. Закрыла Инстаграм от меня, чтоб я не смел за ней сходить никуда, и удалила свой ВК навсегда. Теперь не знаю, как мне жить. Мне предъявил ее пацан, бла-бла-бла. Чтоб я не смел за ней ходить никуда. Бабу очень много у его отца, как и связей. А сам он, в общем-то, мудак. А -а -а -а -а ногам, если я вас, лепестки. То есть вы уже заметили, что если вы умеете играть песню холостяк, то вы умеете играть уже автоматически бейби, потому что идут абсолютно те же аккорды и тот же перебой. Ой, перебор. И если вы умеете играть бейби, то вы сможете играть холостяка, просто добавив потом бой в припевку. Для динамики песни, чтобы вот так вот не делать все время. Вот и все. Это максимально простые песни, максимально простые аккорды. То, как я могу это сыграть, и то, как я это умею, потому что по-другому я, к сожалению, не могу, но я учусь, стараюсь. Вот, поэтому давайте, если ваш уровень такой же начальный, как и мой, и вы что-то не понимали, то, надеюсь, это видео было для вас полезным. Если так, то дайте знать в комментариях, поставьте лайк. Ну, и я могу вам сделать такой небольшой бонус на Машу Чайковского их тысячи вокзалов». Вы можете ее сыграть на те же аккорды, что песню Бэйби и песню холостяк. Тебя касаешь, гуче, танцуешь на ребрах моих течетку. У нас с тобой есть фьюче, но оно такое нечёткое. Перебирай меня, перебирай меня, словно четкий. Ты мне шлешь по строчке в день у тебя а тебя у меня мигрень, в Канаде, я в у твоих вокзал, тех, что я оставила тво... Ну что ж, я действительно очень надеюсь на то, что это видео вам в чем-то поможет, а если нет, оно убедит вас в том, что вы уже очень крутой и вам не нужно смотреть подобные ролики, как мой. Хочу сказать, чтобы вы мечтали о великом, с вами была Лера Яскевич, пишите в комментариях, что хотите увидеть от меня следующим, возможно, в разборе, или же так просто. До новых встреч, ставьте лайк на это видео, чтобы моя активность на канале не падала, и пока!